Привет! Теперь ты первокурсник! А значит, перед тобой открывается куча новых возможностей. Но главное понять, что подходит тебе больше всего. Мы расскажем тебе плюсы и минусы того, чем можно заняться в университете. Быть старостой. Это бесценный опыт организации вашей группы. Ребят, может быть, день группы замутим? Есть что я организую? Здорово. О, ну есть конечно, здорово. Но это же не я разбил унитаз. Можете вернуть паспорт, пожалуйста. Пропустить первую пару. Получать стипендию. Стипендии – это бесценный опыт самостоятельного планирования бюджета. <звы> Работать на первом курсе. Всем работодателям нужен опыт работы. Получая его с первого курса, вы повышаете свои шансы на успешную карьеру. Короче, Сергей Пименов сегодня Туса. Ты с нами? У меня работа. Не могу. Работа. О, ты на пару идешь? Привод отмечает. Ну, знаете, ребят, меня шеф тоже отмечает. <свес Ogden> И я же рабочий человек. Знакомиться на первом курсе. Ну, а вообще я на первом курсе учусь. Да, они попросили взять справку, что я учусь на первом курсе. Быть волонтером. Быть волонтером значит быть в семье близких по духу людей. Бескорыстная помощь людям, новый опыт и интересные знакомства. Все это ждет вас, если вы станете волонтером. У волонтерства нет минусов. Волонтерство ⁇ это отважная миссия по улучшению мира вокруг нас. Продолжать школьные отношения. Проверенные временем чувства станут вашей опорой и поддержкой в новых условиях и новом окружении. Стать каваньчиком. Благодаря КВНу ты всегда сможешь привлечь внимание девушек. никогда не слышал, чтобы черевы так рассказывали. Придете в следующий раз.